На сайте выспорчугал.ком вы сможете заказать экскурсии по всей Португалии без посредников. Всем привет, меня зовут Роман Стальмах, я живу в Лиссабоне уже 5 лет и рассказываю о Португалии на своем канале. Если вы планируете поездку к нам, обязательно загляните в описании, там много полезных ссылок. Сегодня я расскажу вам о самой красивой церкви в Лиссабоне, базилике Дайштрелл. История базилики началась с того момента, как королева Мария I пообещала построить церковь в благодарность за рождение наследника. Но воплотить свое обещание в жизнь сразу же, после появления на свет сына Жозе, принца Бразилии, у королевы не получилось. Начало строительства постоянно откладывалось, а в 1775 году Лиссабон был практически полностью разрушен вследствие великого землетрясения. Кстати, про землетрясение мы написали большую статью, прочитать ее вы сможете по ссылке в описании. Только когда принцу исполнилось 18 лет, в 1779 году, наконец-то приступили к постройке церкви. В 1790 году церковь базилика де Оштряло была полностью готова. Церковь была построена в стиле позднего барокко с элементами неоклассицизма, если вы понимаете о чем я. Фасад базилики увенчен двумя башнями-близнецами – скульптурами святых и аллегорическими фигурами, символизирующими веру, преданность, благодарность и щедрость. Создателем скульптур был Жоакин Машаду де Каштру с учениками. Внутренняя отделка церкви сделана из трех видов мрамора – розового, желтого и серого. Картины, находящиеся в базилике, были написаны итальянским художником Помпео Жиролому Батони. К сожалению, молодой принц так и не успел увидеть готовую церковь так как скоропостижно скончался в возрасте 27 лет от оспы. Судьба была жестокой к королеве Марии I. За два года до того, как умер ее сын Жозе, она потеряла и любимого мужа. На фоне этих трагических событий женщина лишается рассудка. Она запрещает любые праздники и развлекательные мероприятия во дворе, а те, которые были разрешены, носили исключительно религиозный характер. В народе она получает прозвище «безумный». Во время войны с Наполеоном, ну не то чтобы войны, скажем, во время оккупации французскими войсками Португалии, вся королевская семья бежит в Бразилию, и там Мария I умирает. В 1821 году останки королевы были перевезены в Португалию и захоронены в гробнице в базилике до в церкви вас может удивить рождественский вертеп, который состоит из более чем 500 фигурок, выполненных из пробки и терракоты. Создателем был мастер Жоакень Машаду де Каштру. Фигурки сделаны очень искусно и, разглядывая их, можно потратить добрых 15-20 минут. Церковь действующая. Не часто проводят месы и она открыта для посещений. А если вы поклонник красивых видов и хотите увидеть другие достопримечательности Лиссабона с высоты, то крыша Базилики идеально для этого подойдет. За 4 евро вы сможете подняться на смотровую церкви, где перед вами откроются потрясающие виды на город. Смотровая площадка работает до 18.45 ежедневно. Добраться сюда можно на знаменитом трамвае номер 28. Адрес церкви находится по ссылке в описании. Приезжайте к нам обязательно. Наверное, так. Помпео Жироламо Батони. Помпео Жироламо Батони. Парло итальяно. Нау, парло итальяно.